Всем привет! С вами снова профессор Антон. Я в очках, это значит, я профессор. Я так считаю. И сегодня новый разбор Carpool Karaoke. Моя любимая рубрика, я прям обожаю этот формат. Кстати, кто не знает суть этой рубрики? В Америке есть такая тема, как High Occupancy Vehicle Lane или Carpool Lane. Это специальная полоса, по которой вы можете ехать только если у вас в машине несколько человек. Сделано для того, чтобы, естественно, большее количество людей добиралось до места быстрее. В Европе, правда, для этого изобрели автобус, но американцы пошли дальше. и запретили тем, кто один в тачке, гоняет и использует много лишнего пространства, и ездить по быстрой полосе. Поэтому Джеймс Корден якобы должен от своего дома добраться на работу, и для того, чтобы добраться по этой полосе легальной, ему нужен еще второй кто-то в машине, так как все обычные полосы в пробках. И вот он решает позвать знаменитость ту или иную. И в этом выпуске у нас певица, рэперша и просто человек и проход Ники Минаж. Дальше они поют песни и развлекаются. Собственно, это мы сейчас и посмотрим. Мы с вами научимся британскому произношению, с ленговым выражением и способами Ники Минаж бороться со стрессом. Что ж, начинаем. Начинается видео с песни «Анаконда». «Анаконда», разумеется. После Ники, не выходя из образов, в специфической манере рассказывает о смысле текста песни. Джеймс, ведущий, замечает ее необычное произношение и подкалывает ее. Джеймс спрашивает. Where does this British accent come from? Where does this British accent come from? Where does this use of British accent come from? Откуда взялся этот британский акцент? Откуда взялось использование этого британского акцента? Ники говорит Это мотивационная речь, чтобы мир... Увидел. Но Джеймс ее подкалывает. Ты знаешь, что ты говоришь прям как Адель? Я знаю. Обратите внимание на фразу You sound like Adele. Like очень интересное слово. Оно может быть глаголом и означать нравится. I like you. Ты мне нравишься. I like you. Также слово like может добавляться к глаголам, чтобы показать как или каким образом. Либо использоваться в этом значении, когда мы хотим что-то с чем-то сравнить. Ха-ха. Like ты дерешься? Как? Каким образом? Как девчонка. You sound like children. Вы звучите как, каким образом, как дети. You sound like children. It smells like wine. Пахнет как, каким образом, вином. <laughs> как вином. <laughs> не, как вином, это если антагонист фильмов про Питера Паркера я долго не мылся. Ну и еще слово like. Это как русском говорит типа. Вот смотрите разбор внимательный, и заметьте, что Ники очень часто его используют именно в этом значении. Есть даже приколы, что люди из Калифорнии постоянно говорят слово like. And like, like Like, like Постоянно like, like, like, лайк. Я вам советую аккуратнее быть с этим словом, короче говоря. Это прям стопроцентный аналог типа, только еще более бесячий. А вот Джеймс хочет еще послушать, как Ники изображает британский акцент и говорит: Give me your best Adele impression. Give me your best Adele impression свою лучшую пародию на Адель. И Нике не нужно просить дважды, она сразу начинает в шуточной манере рассуждать о своей популярности с британским акцентом. Очень похоже на Адель. Я не так в этом хорош, поэтому, пожалуй, буду считать со своим обычным американским произношением. I go, you know I, I go viral for basically anything. Do you know what I mean? Практически все, что я делаю, становится вирусным. Понимаешь, о чем я? I sit down at the basketball game, right? I don't look in the camera, I go... Я сижу на баскетбольной игре. Да, в камеру не смотрю. Делаю одно из своих фирменных движений. Like... And I'm I'm viral. Do you know what I mean? Like people pay for these sort of viral moments. Do you know what Я такая и все это становится вирусным. Понимаешь, о чем я? Типа, люди платят за такие вирусные моменты, понимаешь, о чем я? Слово viral переводится как вирусный, но сейчас часто используется не в основном своем значении, не в буквальном. Про какую-нибудь популярную вещь говорят go viral. Если вы много лайков под этим видео наставите, it will go viral. Оно станет вирусным, то есть очень-очень-очень популярным. А do you know what I mean? Это тоже такое прилипучее выражение, которое означает в буквальном смысле понимаешь, о чем я, но его довольно часто ставят в конец предложения. Люди склонны использовать много слов-паразитов в речи, поэтому Запомнить стоит, но использовать только в определенных ситуациях советую. Кто-то вот-вот завирусится. Детские видео супер популярны, ха ха ха ха Послушав еще несколько песен, Джеймс и Ники начинают мило беседовать, и в своей речи Ники использует так много сленговых выражений, что даже Джеймсу становится порой непонятно. Да, если вы не знали, Джеймс из Британии. Не скажу, что у него прям британский акцент, но он такой, полубританский. Итак, дальше их разговор. Джеймс, если ты собираешься тусить со мной. I'm trying, я пытаюсь yeah, okay. apps... You have to at least know the lingo Ты должен хотя бы знать жаргон Обратим внимание на следующее выражение To hang out Тусоваться, общаться, в буквальном смысле отвисать Короче, проводить время Да, мы можем просто потусоваться вместе Lingo переводится как жаргон, сленг, словечки Nice cop lingo Nice coupling, -o. Классный полицейский жаргон. А если и вам интересно разобраться в современном английском сленге и пополнить свой словарный запас крутыми словечками, то хочу вас познакомить с проектом English Show Native Show. Вы сможете общаться с носителями языка на английском каждый день, и уже через месяц будете чувствовать себя намного увереннее и забудете о языковом барьере. Погрузитесь в языковую среду, общайтесь с иностранцами в своем мобильном и заговорите как настоящий англичанин. Кстати, участие в разговорных клубах для всех участников проекта Native Show бесплатно. Ссылка в описании. He is an Englishman. Он англичанин. Двигаемся дальше. Помимо кучи шуток, сленга и разговора о рэпе и самого рэпа разговор становится немного серьезней. Джеймс спрашивает. Explain to people what you're eating there. Was... Explain to people what you're eating there. Объясни людям, что ты там ешь. Ice. Лед. Каждый раз, когда я тебя видел, за твоей спиной кто-то стоял и держал кружку со льдом. Вот так. Почему? Ты думаешь, что тебе просто нравится это чувство во рту? I feel like it's an anxiety ball, you know how you can just a stress ball? Для меня это просто как антистресс Знаешь, как мячик для снятия стресса right. ну да so, like, every time I'm like biting the ice, uh -huh. like, the, so, I'm, like, the ice It's like taking out the anxiety So every time I'm like biting the ice It's like taking out the Так что каждый раз, когда я типа кусаю лед Я так типа избавляюсь от беспокойства Слово anxiety часто используется Это существительное, которое означает тревогу или беспокойство Я чувствую беспокойство anxiety если же мы хотим сказать про человека, что он выглядит взволнованным, мы говорим anxious. You're anxious. Ты взволнован. You're anxious. I'm just so anxious about tomorrow. Я просто так беспокоюсь о завтрашнем дне. I'm just so anxious about tomorrow. Вот такой необычный способ выбрала Ники, чтобы снять стресс. Кстати, а как вы боретесь со стрессом? Напишите в комментариях. У меня тоже есть свои способы, но я вам о них не расскажу. Узнаете в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, если я не забуду, конечно. <как> Вместо этого давайте автору самого залайканного комментария со своим способом борьбы со стрессом подарим месяц в проекте с носителями Native Show. Подписку и лайк на этом видео тоже проверим, так что не забудьте это сделать, обязательно. Не заставляю писать честно все свои способы. Можете написать что-нибудь угарное и смешное просто. Но если оно будет достаточно струбным, то оно наберет лайк к ролику. Джеймс действительно удивлен, ведь Ники выглядит настолько уверенной в себе, а она вот рассказывает о другой стороне своей популярности. Я думаю, когда я была моложе, моим более естественным состоянием было быть более более уверенной. Но я думаю, что когда ты женщина и ты все время у всех на виду, ты, если ты не ты можешь стать менее уверенной. Потому что тебя постоянно внимательно рассматривают. Понимаешь о чем я? Да понимает, он понимает. Хватит переспрашивать. Слово confident значит уверенный в себе. He's very confident. Он очень не уверен в себе. Oh, come on, come ну давай же, Кармен, ты всегда такая уверенная. Ники использует полезную фразу to be in the public eye. Ее стоит запомнить для разговоров о публичных людях. Она буквально переводится как быть в центре внимания или быть на виду у всех. Я провела всю свою жизнь у всех на виду. Еще одно слово, которое можно употребить в разговоре об известных людях – это to scrutinize – рассматривать, разглядывать, внимательно изучать. Следовательно, to be scrutinized – это быть рассмотренным, изученным, внимательно разгляженным. <свят> вот вы английский учите, а мне похоже на русский. В общем, когда замечает даже самые мельчайшие детали. The president Walker is the one who should be Послушайте, президент Уокер, тот, кого здесь надо внимательно изучить Вот так, успев и пообщаться, и подурачиться, Ники Джеймс доезжает до работы И Джеймс говорит Большое спасибо, что помогла мне добраться до работы Я очень ценю это Последняя фраза, но, наверное, самая важная, которую мы здесь рассмотрим Это to appreciate, то есть ценить, оценивать Это способ сказать, что вы благодарны за что-то или цените то, что для вас сделали. Британцы, может, не так часто это говорят, но американцы говорят постоянно I appreciate it, thank... И после thank you в, наверное, 70 или 80 процентов случаев будет идти I appreciate it. Thank you, I appreciate it. Спасибо, я ценю это. А иногда thank you убирают и полностью оставляют только I appreciate it. А если о чем-то просят, то порой говорят I would really appreciate that. Я бы это очень оценил. А мы, в свою очередь, ценим, что вы остаетесь с нами и смотрите наши ролики. We really appreciate это. We really appreciate that. Мы очень это ценим. И чтобы вы лучше усвоили сегодняшний материал, мы подготовили для вас тест. Можете найти его по ссылке в описании под роликом. Ну и спасибо, что смотрели. Увидимся через неделю, как обычно. Пока!